Так, так, все здесь. Всем привет, с вами, как всегда, Катэ. Сегодня у нас а, немножко говно видео, конечно, потому что я записываю с планшета. Мне просто-напросто лень записать с ноутбука. Вот, поэтому я записываю здесь. А сегодня мы угадываем страны, по контуру, вот тут Италия, ну что-то тут. Ну, погнали, вот. Эм, очень тест такой, это, это КНДР, да-да, это, это, да-да, это, это, это, конечно. Так, вспомните, это Африканское государство, ну, наверное, это ЮАР, я так думаю, да-да. Ну, ну, это Япония, да, это Япония. Ну, это Норвегия. Ну, типа, такая длинненькая, вот, в виде ложки, вот. Ну, конечно, какая это страна? Я-то хер знаю, ну, что вы спрашиваете? Ну, я думаю, это Панама. В смысле Гаити, ну... Но... Это конку, контур, ну, Египет, да, Египет, наверное, ну. Это Ватикан, Ватикан в Риме, Так, ну, это Австрия, это Австр... Австраленд, ну, я не знаю, на немецком, я немецкий не учу. Вот, о, там наш любимый художник родился, там, в Австрии, вот. Так. Ну, это Будаби нет, не то. Ну, я думаю, это Таиланд. Да. Ну, покажите, что там. Так, ну, про прогружайся так. Что тут? Угу. Ну, я не знаю, что-то оно не прогружается. А в этом случае, ну года да наугад, я не знаю. Если не прогружаются, то в смысле Бразилии. Ну ладно. Так, а что у меня там с результатом? На пятерку, во! География на пятерку, восемь из десяти. Я гений, ура, я гений! Так, поделиться результатом. Um, ну ладно, все тогда. Ну и, в принципе, у меня по географии еще ни разу оценок не было за этот месяц. Потому что я просто сижу на уроке, ничего не делаю. Ну, сижу такой типа. Зачем я сюда пришел? Ну, я думаю, на этом все. Вот, всем удачи, всем пока, всех люблю. С вами был. Как всегда, КТ. Вот, сегодня у нас видео на планшете, но это ничего страшного. Вот. Думаю, это простительно. Всем удачи, всем пока. Мне было лень что-то нормальное делать, вот поэтому я сделал вот такое говно. Всем удачи, всем пока, всех люблю. Всем пока.